Наш сервис «Рено предоставляет услуги по техническому обслуживанию автомобилей марки но И не только, но узкая специализация и специфика работы с автомобилями «Рено». Наша станция была открыта в феврале 2013 года. Мы на рынке автомобильного бизнеса уже три года. Имеем пять рабочих постов. Один пост развал схождения, шиномонтажный пост. «Постэлектрика». Имеем огромный опыт работы с автомобилем «Рено». Через нашу станцию прошло да, около 3000 автомобилей марки «Рено» и не только. Наш сервис выполняет работы, на которые мы даем свою гарантию, на которую мы даем гарантию на запчасти, на выполненную работу. У нас существует гибкая система скидок для постоянных клиентов.